Сегодня мы рассмотрим модель ноутбука Lenovo IdeaPad V34017iWL. Для начала рассмотрим качество упаковки ноутбука. Видим, что ноутбук в коробке упакован качественно, содержимое не болтается внутри. По периметру коробка для надежности проклеена фирменными наклейками Lenovo. На одной крайней коробке изображены стандартные логотипы. На другой грани коробки для ноутбука мы видим наклейку с данными ноутбука. Модель, серийный номер и тому подобное. Вес ноутбука вместе с коробкой составляет около 3 кг. Теперь давайте вскроем коробку и наглядно посмотрим качество упаковки ноутбука Lenovo идеapad v34017iWL. Внутри мы видим, что ноутбук упакован скорее всего в два полиэтиленовых слота. Сейчас мы достанем и в этом убедимся. Вытаскивается ноутбук достаточно плохо, что свидетельствует о достойном качестве упаковочных материалов. Вес ноутбука без упаковочных материалов составляет 2,8 килограмма. Комплект поставки для ноутбука Lenovo D-iPad 347 iwl включается в блок питания, вот сейчас я его извлекаю из коробки. Кенсингтонский замок и документация. Подробнее рассмотрим блок питания ноутбука Lenovo IdeaPad V34017iWL. Блок питания ноутбука упакован в отдельный полиэтиленовый пакет. Он рассчитан на питание от сети 220 Вольт 50 Гц, потребляет 45 Ватт, выдает напряжение 20 Вольт с током потребления до целых целых25 Ампер. Размер разъема блока питания 4 на 1,7 мм. В комплект поставки входит также инструкция по эксплуатации. Вот сейчас она находится у меня находится в руках. Достаточно тонкая книжца. Также руководство по технике безопасности и гарантии. Снимаем полиэтиленовые слоты и вытаскиваем ноутбук из полиэтиленного пакета. Год релиза ноутбука 2019. Размеры ноутбука глубина 285 мм, ширина 413 мм и толщина 25 мм. Ноутбук поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi стандарта 802.11ac и Bluetooth версии 4.1. В ноутбуке установлен процессор Intel Pentium с частотой 2,3 ГГц, с двумя ядрами и двумя мегабайтами кэш-памяти третьего, кэш третьего уровня. Ноутбук идет с 4 ГБ оперативной памяти типа DDR4. Максимальный объем оперативной памяти составляет 8 ГБ. Видеокарта встроена Intel UHD Graphics 610. Тип жесткого диска SSD, объем 128 гигабайт. Время автономной работы от батареи составляет около 6 часов. Диагональ экрана 17,3 дюйма. Формата Full HD с разрешением 1920 на 1080. Максимальная частота обновления экрана составляет 60 Гц. Покрытие экрана матовое. Клавиатура ноутбука островного типа с влагозащитой. Внутренний пластик, что нижней крышки, что и верхней крышки, гладкий на ощупь. Как и во всех современных ноутбуках, в этой модели есть веб-камера с разрешением HD 720p. Пластик верхней крышки ноутбука Lenovo Ideapad V34017iWL имеет более шероховатую поверхность, нежели пластик внутренней части ноутбука и не портит впечатление о качестве материалов, используемых в ноутбуке. Нижняя крышка корпуса имеет более шероховатую поверхность, крепится на 11 винтах, имеет воздухоотводные вырезы для обеспечения работы кулера-процессора, а также на крышке имеется два боковых выреза под динамики с левой и с правой стороны. Хочется отметить хорошее качество сборки ноутбука. Детали прилегают плотно друг к другу. Нет люфтов и других дефектов. С левого торца ноутбука расположены следующие разъемы. RG45, HDMI, два разъема USB 3.0, разъем 3.5 мм под наушники гарнитуру, разъем USB Type-C. С правого торца ноутбука располагается кинфинтонский замок и DVD-привод. Поставляется ноутбук с предустановленной операционной системой Windows 10 Home. Сейчас мы его включим и убедимся в этом. Необходимо отметить, что это офисный ноутбук, использование его как игрового ноутбука не рекомендуется, в связи с использованием в нем достаточно средний по характеристикам аппаратной части.